Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, мне 36 лет. У меня двое детей, жена, работа, ипотека, все как полагается. И я за Навального. Почему? Ну, все очень просто. Потому что сейчас Алексей Навальный это лучшее, что есть в российской политике. Он нормальный мужик, всю жизнь борется с коррупцией, с воровством. А воровать, кстати, нехорошо. Вот. У него есть голова на плечах, у него есть воля к победе и миллионы сторонников по всей стране. А главное, сейчас это лучший шанс для того, чтобы победить монополию на власть. А без этого, к сожалению, ничего хорошего у нас впереди не будет. Впереди у нас будет без политической конкуренции кладбище. Так что голосуйте за Алексея Навального. Алексей Навальный кандидат против кладбища.